Всем привет! С вами Айдар Усманов с новогодним настроением. И, конечно, со свежими новостями. А вот какие, узнаем прямо сейчас. Задать вопросы и узнать о подводных камнях работы журналистов Республики Татарстан смогли учащиеся высшие школы татаристики и тюркологии. Тотальный диктант шагает быстрым шагом по России. Так в этот раз в стенах КФУ прошел диктант по английскому языку. Высшее проявление дружбы. Это дружба между народами, когда люди не обращают внимания ни на цвет кожи, ни на разницу в культуру, ни на различия в языке. Так, 13 декабря в Униксе прошел галлоконцерт концерт фестиваля «День иностранного студента Республики Татарстан». В КФУ прибыли журналисты, ведущих изданий «Республики». На пресс-конференцию Высшей школы татаристики и тюркологии». О чем поведали журналистов в Казанском федеральном, узнаем далее.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 Тотальный диктант по английскому языку проводится во многих городах России. Теперь известная акция дошла и до Казанского федерального университета. Насколько хорошо студенты КФУ владеют английским, выясняла Аделя Шемелова.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 Что не минута, то свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости Рунета? Сегодня расскажет наша традиционная рубрика Веб-Ньюс. Тат-фонд из-за проблем с ликвидностью с 14 до 17 декабря приостановит обслуживание клиентов. Глава банка Роберт Мусин проводит консультации с правительством Республики Татарстан. Владимир Путин пришел на встречу с японскими СМИ со своей собакой Юме, подаренной ему в 2012 году. На прошедшей конференции профсоюза КФУ был избран новый председатель профсоюзной организации. Им стал Евгений Струков. Представители Института психологии и образования КФУ приняли участие в работе в воркшоп для молодых ученых-исследователей из различных университетов Германии. Опыт казанских ученых также заинтересовал самих приглашенных экспертов. Студент Казанского государственного энергетического университета завоевал серебро Кубка Европейских наций по вольной борьбе. Ильдус Гениатулин провел три поединка, сразившись со спортсменами Белоруссии, Польши и Грузии. Казанцев призывают принять участие в акции по доставке детдомовцам подарков от Деда Мороза. Заранее выбранных подарков к празднику ждут воспитанники 76 детских домов и 61 региона России. Правительство Татарстана отказалось от практики приглашения на новогодние праздники различных звезд. Их заменят местные талантливые детишки. В Положне откроется еще один дельфинарий. Гастролирующий передвижной дельфинарий начнет давать свои представления с 22 декабря. В Парке Победы Казани открылась фотовыставка Герои России, какими их не видел никто. Фотовыставка будет работать бесплатно до 9 января. В Казани стартовала акция «Моя уникальная кровь спасет жизнь» в Республиканском центре крови. Донорам с редкой группой крови пообещали приятные сюрпризы. 16 декабря в 13.00 в малом зале КСК «Уникс» состоится очередная лекция в рамках проекта «Можно все". В этот раз будут раскрыты секреты внутренней кухни компании «Билайн» и не только. Гости лекции медиа-эксперт Марк Иланский. У него за плечами многолетний опыт в позиции главного редактора журналов, языковых курсов и интернет-площадок, включая Life Journal. Привет, Казань! С вами Марк Иланский. Приходите 16 декабря в час дня в Уникс, и мы поговорим с вами о том, что нужно сделать, чтобы стать SMS-специалистом, и нужно ли им становиться. Я поделюсь опытом работы в Life Journal, где я был главным редактором, и опытом работы в Beeline, где я занимаюсь социальными медиа. Приходите, будет интересно. До встречи! А вы знаете, как происходит досмотр багажа? Пока вы удобно устроивший самолете, летите к своему месту назначения. А вот вы студенты высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ смогли увидеть изнутри работу таможенной службы в аэропорту Казани. О том, как это было, расскажет Анна Глазунова.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 Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. 13 декабря в Униксе прошел галоконцерт фестиваля День иностранного студента Республики Татарстан. Как это было, смотри в следующем сюжете.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 Вот эфир уже подошел к концу. Одевайтесь теплее и смотрите под ноги. До встречи.